Всем привет! Вы на канале VNG Build House. И сегодня мы делаем стяжку пола. Посмотрите, сколько у нас уже сделано. Присоединяйтесь к нам. Не судите строго, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, ребята, вообще так это все, конечно, сложно. Эти, это физическая работа, это прям фитнес отдыхает. Сделай что-то пол и все, считай, что покачался. Одна лопата там, наверное, весит килограмм 5 да, или больше? А еще надо 8 минут, да? А еще надо так быстро это все стараться делать, потому что документы засыпает. Не хватило. Вот так вот бывает закон подлости. Немножко не хватило. Придется разводить. Так, мы разравниваем. Последний момент дается очень тяжко, когда ты уже устал и весь день делаешь эту стяжку. Это очень... Слышите такое дыхание? Ну вообще прям супер. Я только подошла, еще живенькая. Да. Пишите в комментариях, вы тоже делаете сразу за один день стяжку пола. Да. Или летит этот этап на несколько этапов. Чуть не хватило, сейчас разведем. У -у -у. Ну, скоро закончатся эти грязные работы. Все, сейчас разведем еще. что ребята мы закончили хотите посмотреть что у нас получилось тогда вперед У нас получилось наконец-то красиво и хорошо сделать. Присоединяйтесь к нам, ребята. Ставьте лайки. Ну, подписывайтесь на канал. Ну, поддержите нас. Дайте нам совет, что нам дальше делать. Пока. До новых встреч.